186 лет назад, именно в этот день, впервые молодой акушер из Санкт-Петербурга провел успешное переливание крови. Помогал он своей пациентке в родах, которая могла умереть от потери крови. Так вот, донором стал ее муж. Кстати, на областной станции переливания крови нам сказали, что мужчины чаще женщин сюда приходят сдавать биоматериал. Татьяна Анатольевна Благовидова, заместитель главного врача. А расскажите нам, пожалуйста, у нас достаточно запаса крови сейчас в области? Да, в последние пять лет у нас сложилась стабильная ситуация между потенциальными донорами и запасами, которые мы создаем для лечебных учреждений. Почему тогда бывают ситуации, когда родные пострадавших сами начинают организовывать сбор крови? Сразу хочу отметить, что больницы обеспечивают пациентов вне зависимости от того, сдадут ли их родственники кровь или не сдадут. Однако привлечение доноров-родственников является мировой практикой. Это позволяет увеличить приток первичных доноров. День донора на станции переливания чуть больше желающих сдать свою кровь, чем обычно. Пришел сюда и почетный донор Михаил Булавцев. У него, кстати, самая распространенная в нашем регионе вторая группа крови. Вы в которой раз сегодня уже сдаете ее? Добрый день. 74-й раз. Расскажите, какие ощущения? Не тяжело с нами общаться сейчас? Больно, быть может, неприятно? Нет совершенно никаких таких ощущений. Я не испытываю дискомфортных. Все нормально. Первый раз, конечно, был немного не по себе. Ну, привыкаешь и нормально, как говорится, можно со второй руки уже. Вот мне разрешили прикоснуться, тут лежит женская и мужская плазма. По внешнему виду они ничем не отличаются друг от друга, но женскую будут использовать для приготовления лекарственных препаратов, потому что э, учитывают специфику женского организма, а мужскую пойдет, она уже на помощь конкретным людям. Сувенирчик какой желаете на память, на ваш выбор? Сегодня в день донора все, кто придут на станцию переливания крови, получат памятные сувениры. Надо сказать, что ежегодно в нашей стране около двух миллионов людей нуждаются в переливании крови. Донорский биоматериал необходим при сложных операциях на сердце, при сложных родах, а также людям, которые пострадали в катастрофах и ДТП. Надежда Новикова, Роман Шульдяев, Саратов-24.